Всем привет, дорогие друзья, с вами Рамараид. Сегодня я без микрофона, так как с ним неполадки, но уже в следующем видео все будет хорошо. Сегодня я расскажу и покажу топ-4 мода для игры Самаркар. Перед началом попрошу вас подписаться на канал и поставить лайк, так вы не пропустите новые видео. Всем приятного просмотра. И ты не ешь грибы, нахуй! Ты не ешь грибы, блядь! Ты не ешь грибы! Этот мод позволяет перевозить на мопеде больше предметов. С корзины ваши вещи не падают с нее, как с заднего багажа, который есть на мопеде. С этим модом вы можете редактировать номерные знаки с через настройки мода. Этот мод добавляет физический пистолет из бета-версии Гаррис Это очень простая версия, она не сохраняет вращение при манипулировании элементом. Это позволяет вам собирать вещи более свободно и небрежно. Физическую пушку можно найти рядом с тем местом, где игрок начинает новую игру, но вы можете создать больше физических пушек, нажав кнопку в меню настроек мода. Элементы управления. Нажмите Shift плюс LKM, удерживая физическую пушку, чтобы экипировать ее. Затем вы можете использовать LKM, чтобы подбирать предметы с помощью физгана. Вы также можете удерживать ПКМ, отпуская LKM, чтобы обычно замораживать вещи на месте. Нажмите Tab, чтобы выбросить физган. Этот текстур пак превращает лето в осень, а Финляндию в СССР. Добавлены деревья, трава, кусты, продукты и товары в магазине, частично изменены элементы дизайна дома, вывески, таблички, текстуры транспорта, кроме сацумы. Убрана эта ужасная ржавчина с деталей. Переведены практически все надписи и брошюры небольшие изменения в одежде персонажей. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставь лайк и подписывайся на канал. Всем спасибо за просмотр, друзья. С вами был Ромарайд. Всем удачи и всем пока-пока.